Сегодня вечером из Вашингтона. Спасибо, что присоединились к нам. Крокодилова слезы. Это так грустно. Это в центре внимания сегодняшнего ракурса. Республиканцы исключили конгрессвумен Амар из комитета по иностранным делам. Еще один пример того, как республиканцы палаты представителей ставят шоу выше любой политической повестки дня. Здесь применяется вопиющий двойной стандарт. А в чем разница между представителем Амаром и этими членами палаты представителей? Может ли быть так, джентльмены? Это политический трюк, и это медвежья услуга американскому народу. Какая отвратительная судебная ошибка! Власть большинства оказывает влияние на назначение в комитетах палаты представителей. Вау! И прямо по сигналу члены команды попытались возмутить друг друга своим фальшивым возмущением. <связывая> Вау! Поразительное вокальное сходство. Происходящее превосходство белых невероятно. Это просто кучка российских газлайтингов. Мы все это знаем. Они превращают Конгресс вместо нагнетания страха и ненависти. Джентльмен. Имеет. Срок годности истек. Что наша страна подводит вас сегодня в этом зале? Благородной женщины больше нет. Мой голос будет становиться все громче и сильнее. И мое лидерство будет прославляться во всем мире, как это было всегда. Такое да нельзя лицемерное и в то же время такое предсказуемое. Партия, которая председательствовала в вооружении правительственных учреждений, от ФБР до Агентства по охране окружающей среды, вдруг начала кричать нецензурно. Тогда почему же? Потому что позиция их комитета фактически была поставлена на голосование. Как они смеют нести ответственность за свои собственные ядовитые слова и ужасный послужной список? Естественно, их заумные сценарии о расизме и ненавистничестве пришлись очень кстати. Одним из отвратительных наследий после 9-11 стали нападки и расизм в отношении американцев-мусульман по всей территории Соединенных Штатов Америки. И это продолжение этого наследия. Последовательность. Нет ничего, что соответствовало бы продолжающимся нападкам республиканской партии, кроме расизма и подстрекательства к насилию в отношении цветных женщин в этом органе. Не говорите мне, что дело в последовательности. Не говорите мне, что речь идет об осуждении антисемитских высказываний. Речь идет о нападках на цветных женщин. Теперь поговорим о двойных стандартах. Когда республиканцы теряют назначение в комитетах, это невезение. Когда демократы теряют их и выставляются на реальное голосование, не больше, ни меньше, это Армагеддон. Но давайте будем откровенны. Амар потеряла свою должность в комитете по иностранным делам не потому, что она мусульманка или носит платок. Она потеряла ее, потому что за эти годы сделала ряд антисемитских комментариев. С ней не обошлись несправедливо. Новоизбранная палата представителей решила, что они не хотят, чтобы кто-то с ее взглядами участвовал в надзоре за внешней политикой США. Она может свободно работать в других комитетах, но она не должна выполнять эту конкретную роль, учитывая ее радикальную антисемитскую историю. Да, я знаю, что она принесла некоторые извинения, но, по-видимому, они не были убедительными. Я, конечно, не знала или не осознавала, что слово «гипнотизировать» было тропом. Я не знала о том факте, что существуют тропы о евреях и деньгах. Это была очень поучительная часть этого путешествия. Все это путешествие. Если демократы хотят сделать это проблемой, они могли бы попробовать. Но мысль о том, что она подверглась дискриминации из-за своей расы или религиозного происхождения, смехотворна. Нам не нужно просматривать ее старые клипы, нам всем надоело слушать ее и слышать их. Мысль о том, что партия Адама Шифа и Нэнси Пелоси может на что-то жаловаться абсурдно. Они набили комитет 6 января жабами и двумя республиканцами, ненавидящими Трампа, и выгнали Марджери Тейлор Грин из всех комитетов, потому что им не нравились отзывы. В то время мы предупреждали демократов, что они создают прецедент, который вернется, чтобы укусить их. Но они не послушали. Республиканская партия, однако, не делала этого в момент оказаока. вышвырнув Шифа и Суолвилла из их комитета по разведке или Амара из ее комитета по иностранным делам. Республиканцы, поступив так, проявили прагматизм. Вы знаете, что Соулвил не должен работать в разведке? Я бы с удовольствием поднял здесь руки. Многие ли верят, что вы член Конгресса, а ФБР ничего не говорит? Но в тот момент, когда ваше руководство назначает вас в комитет по разведке, ФБР стучится в дверь руководства и говорит, у нас проблема. У этого человека отношения с китайским шпионом. Многие ли из вас считают, что этот человек должен оставаться в разведке? Так вот, председатель комитета по разведке Адам Шиф, я действительно верю, что помог ему. Потому что то, что он сделал с Комитетом по разведке, он использовал эту должность в качестве председателя, зная секретную информацию, которую не знали другие. И он донес до американской общественности то, что не соответствовало действительности, чтобы несколько раз попытаться сбить его с толку. Бинго! Я должна вам сказать, что Маккарти определенно справлялся с этим до сих пор. Пресса, конечно же, сегодня набросилась на него со скаленными зубами. Он нанес ответный удар. Галочка за галочкой – возмездие, которое ваше новое большинство предпринимает против члена палаты представителей от Демократической партии. это то посло которое вы хотите донести до избирателей? Нет, и это ясная часть того, что это не око за око. Поэтому демократы на последнем Конгрессе удалили членов республиканцев из всех комитетов. Они даже судили одного. Блестящий оратор заключается в следующем. Она совершила огромную ошибку, дав этим маргиналам эти назначения в комитетах в первую очередь. Омар никогда не должен был входить, вы знаете, в ее комитет, но Пелоси решила успокоить команду по этому и многим другим вопросам, таким как установка металлоискателей в Конгрессе. Ограждение вокруг Капитолия – радикальная политика в области климата, и в конце концов, этот резкий поворот налево был главной причиной, по которой они потеряли большинство. Таким образом, демократы оказались в незавидном положении не из-за системного расизма или политической мести. Они попали в эту переделку, потому что злоупотребляют своим положением. Они действовали безответственно и мстительно. И они лгали снова и снова, в том числе и по поводу 6 января. Две ночи назад мы услышали это из новостей NBC. Заключительный отчет комитета от 6 января составил более 800 страниц. Но некоторые материалы не попали в сокращение, в том числе большая часть его выводов о неудачах федеральных правоохранительных органов, приведших к нападению. Главный следователь комитета 6 января говорит, что правительство могло бы предотвратить это. Правоохранительные органы сыграли очень непосредственную роль в том, чтобы способствовать своего рода сбоям в системе безопасности, которые привели к насилию. Правоохранительные органы сыграли прямую роль в сбоях в системе безопасности, которые привели к насилию. Извините меня. Мне нравится, как NBC ведет себя так, как будто эта история одного дня. Больше ни о чем говорить. Фелоси и Шумер могли бы остановить это 6 января до того, как все началось. Они проигнорировали все предупреждения. Почему? Вы когда-нибудь собирались получить ответ на этот вопрос? Так вот, если бы настоящий республиканец действительно был в том комитете 6 января, мы бы услышали об этом несколько месяцев назад. Но именно так демократы управляли палатой представителей. Нулевая прозрачность, чему способствовали СМИ, которые не только отказывались привлекать их к ответственности, но и активно прикрывали их. Те времена прошли. Так что пристегните ремни безопасности и вытрите эти крокодилово слезы. У республиканцев есть вопросы, на которые нужно ответить за два года. Теперь это наш дом. И вот в чем дело. Сейчас ко мне присоединяется Нет Райан, генеральный директор американского большинства Чарли Хёрд, редактор общественного мнения Washington Times, автор статьи Fox News. Нет, комитет борется в стороне, назревает настоящая битва за надзор, которая действительно проверит их, не так ли в будущем. Я говорю о проверке республиканского руководства. Объясните это. Это действительно так. Я аплодирую тому, что они вышвырнули Амара, Шифа и Суолвила из этих комитетов, но этот маленький мяч. Настоящая игра и настоящее испытание республиканской выдержки будут заключаться в том, что ФБР и эти другие департаменты и агентства будут сопротивляться и тыкать носом в законные запросы о надзоре. И тогда, что республиканцы палаты представителей собираются делать в ответ. Я знаю, что это не пройдет через Сенат, но собираются ли они сократить финансирование этих департаментов и агентств? Собираются ли они обвинить руководителей этих агентств в неуважении к суду? Они действительно собираются попытаться заставить эти агентства исцелиться. И это реальная вещь, Лора, в Вашингтоне. Много из этого белый шум. Настоящая борьба заключается в том, кто решает, кто правит в Вашингтоне. Это наши избранные должностные лица, представители народа или эти неизбранные бюрократы, которые думают, что они решают. И республиканцы должны вести эту борьбу, потому что мы слишком долго позволяли этому левиафану административного государства неконституционному административному государству стать настолько могущественным с этими неизбранными бюрократами, что они думают, что могут делать все, что хотят, и неподотчетны представителям народа. И республиканцы должны начать бороться с этим и сказать, что мы собираемся потребовать надзора. Мы те, кто управляет страной. И я думаю, что им нужно начать бить в барабан прямо сейчас, за два года до 2024 года. Безусловно. Разоряйте, разоряйте и демон... Ремонтируйте, чтобы, когда мы вернем власть, мы могли решить эту проблему и передать административное управление государству. Объявляя импичмент моим касаткам, я действительно не знаю, что это им даст. Байден просто назначит другого. Это как ударить крота. Это ничего не даст. Лишите финансирования эти агентства, когда они делают не то, что должны, или наносят вред Америке. Тогда вы не получите никаких денег. Чарли, но ну вы не согласны. Вы на стороне Илона Амара и, по-видимому, проливаете собственные крокодиловые слезы по поводу Комитета по иностранным делам. Шарлотта, объясните это. Да, это я. Это почти неоправданно. Хотя я должен сказать, что демонстрация команды на полу дома того стоила. Но я скажу, что меня немного тошнит от этого дела выбрасывать людей из комитетов при нашей нынешней структуре на основании того, что они сказали или сделали. Мне не понравилось, когда они поступили так с Марджери Тейлор Грин, и я не думаю, что это особенно необходимо делать с Ильханом Амаром. Тем не менее, я думаю, что ситуация со Сдвигом и Солвилом иная, потому что они представляют угрозу национальной безопасности. Теперь мы это знаем, и они должны быть исключены из этого комитета. Но меня беспокоит Ильхан Амар, мы знаем, что она антисемитка. Что еще более важно, она настроена антиамерикански. И чего бы я хотел, чтобы республиканцы сделали, так это поехали в Миннеаполис и вышвырнули ее с поста. Я не просто хочу, чтобы она ушла из комитета по международным отношениям, я хочу, чтобы она ушла из Конгресса. К сожалению, республиканцы не могут привести этот аргумент, но как есть, поскольку она избирается, она представляет 750 американцев, и мы должны с этим смириться. Но, надеюсь, в следующий раз они будут добиваться этого у себя дома. Да, мы поехали в Миннеаполис и не могли поверить в то, что увидели. Там настоящая катастрофа, и она редко бывает в этом районе. Люди говорят, мы никогда не видим ее здесь. Нет, я сегодня вечером прибежал на CNN, чтобы сообщить, чего мы ожидали от этих изгнаний из комитета. В случае всех трех этих изгнаний налицо либо политическая месть, либо абсолютная повестка дня расистских, женоненавистнических и ксенофобских нападок. И эти три пункта в дополнение к политической мести составляют современную политику Трампа. Рэмикс недель. Я думаю, у нее будет свой рэмикс «расист, ненавистник, ксенофоб». Если бы слово «расизм» не существовало, о чем бы они говорили? Ведь все вокруг является расистским. Все, что делают республиканцы, является расистским по отношению к ним. Потому что у них нет логических аргументов и политики, чтобы выдвигать аргументы от их имени. Но я имею в виду, что это законные причины, по которым мы удалили, что республиканцы удалили Шифа и Суолвилла, как у указано сказал Чарли из Интел. И я бы сказал, я не согласен с Чарли в этом. У нас есть мерзкий антисемит, ее округ может избрать ее. Это не значит, что она на самом деле должна быть в Комитете по иностранным делам. Но в какой-то момент, если вы ничего не хотите, не начинайте ничего. Республиканцы этого не начинали, это сделали демократы. И если им не нравятся эти правила, они не должны были устанавливать эти правила. И я действительно ценю это. Я ценю то, что Кевин Маккарти сразу же набросился на них и нанес ответный удар. Я бы хотел, чтобы такого было больше среди республиканцев. Чарли на момент. Элементы, которые мы должны прояснить сегодня вечером, это законодательные достижения, запрет TikTok, отмена постоянного статуса нормальных торговых отношений для Китая, прекращение финансирования этих агентств, которые работают против воли народа, будь то глупость в Министерстве обороны, глупость в ДС, ЭПОСР, что бы это ни было. Вам не кажется, что они должны начать отмечать события в Палате представителей, которые они проходят, и ставить в известность Сенат? Абсолютно верно. И им нужно начать с процесса расходования средств, с самих расходов. И вся причина, по которой счета за расходы, налоговые счета начинаются в Палате представителей, заключается в том, что крайне важно, чтобы люди, самые близкие к народу законодатели, выполняли серьезную работу по расходованию ваших денег и забирали ваши деньги. И республиканцы должны начать эту борьбу и быть готовыми довести ее до конца. И это должно включать в себя прекращение финансирования этих агентств, которые вышли из-под контроля, и сокращение по всем направлениям, сокращение расходов на 10% в год. Как это уже приходилось делать каждой американской семье, как это уже приходилось делать каждому бизнесу. Вы абсолютно правы. Джентльмены, спасибо вам. рада вас видеть. Откуда вы знаете, что компании, которые добродетельно сигнализируют о разнообразии, справедливости и инклюзивности, знают, что это мошенничество? Они Первые сотрудники, которых сотрудники ДЕИ отправили упаковывать вещи. Агентство Bloomberg сообщает, что увольнения, охватившие технологическую индустрию, опустошают отделы ДЕИ. Списки кандидатов на должность ДЕИ в прошлом году снизились на 19%. Согласно выводам текста, это больше, чем на должности юриста или специалиста по общим кадрам. Здесь, чтобы понять, почему это так, Хорас Купер, председатель проекта 21 и автор книги, закую вас всех обратно в цепи. Дело не только в том, что эти отделы бесполезны. Они фактически тянут эти компании вниз, не так ли? Это абсолютно правильно. Главное не в том, что они не приносят никакой ценности. Проблема в том, что они фактически разрушают, они а уменьшают. Они создают проблемы на рабочем месте, создавая враждебность, создавая расовые и сексуальные проблемы, даже когда таковых не существует. Правда в том, что те самые компании, те самые компании, которые пытались сигнализировать добродетели, создавая все это, показали, насколько это не имеет отношения к их реальной деятельности. У меня есть идея. Если вы искренне обеспокоены проблемами, с которыми сталкивается эта страна, почему бы этим техническим организациям не отправиться в городские школы и не работать там? Нанять лучших и талантливых инструкторов, чтобы освоить науку, технологии, инженерное дело, все виды деятельности STEM. Это тот путь, по которому разнообразие Америки может продвинуться вперед. Учить людей тому, что о других людях можно судить по тому, хорошие они или плохие, исходя из их расы или пола. Это не только незаконно, но и фактически контрпродуктивно. А теперь вот как главный специалист по разнообразию Мэтта описал увольнение. Разнообразие, справедливость и инклюзивность не могут быть тем, чем вы занимаетесь только в хорошие времена. Если это станет изюминкой недели, то компании потеряют таланты. Гораций, подождите, неужели талантливые люди ищут работу? Разве весь смысл деяния в том, что вы снижаете стандарты, чтобы вы могли установить флажки для различных групп, которые по какой-либо причине вы знаете прошлые ошибки, или воспринимаемое пренебрежение в настоящее время в моде? Если Мэриям Вебста действительно хотели быть актуальными, то то, что они поставили рядом с Деей, это антоним превосходство. У вас может быть превосходство, а может быть идеи. В моей будущей книге у меня есть целая глава о том, как Деи, хотя я называю это смертью, наносит вред нашим детям, наносит вред нашим сообществам, наносит вред нашему бизнесу. Это ни в коем случае, и мы движемся к рецессии, вызванной Байденом. И это политика, поощряющая подобное поведение. Если люди не будут следовать модели того, что они видят в технологической индустрии, и не выбросят это на обочину, им придется нелегко. Это автомобильная промышленность. Это продуктовая промышленность, враждебная промышленность. Очень многие люди пошли по этому плохому пути. Пришло время собрать деканов по разнообразию по всем Соединенным Штатам. Хорошо, Гораций, спасибо вам. Член Республиканского Совета только что была застрелена в результате того, что полиция называет целенаправленным нападением. Почему никто не говорит об этом? Мы поговорим с ее подругой позже в течение часа. К тому же, поскольку общественность получает полное представление об ужасах, которые демократы развязали на нас нашей южной границе. Они перешли к своей последней линии обороны. Слушания или возражения по поводу ситуации, по их словам, конечно, являются расистскими. Это не устраивает одного из новых членов Конгресса, и он здесь следующий с ответом: оставайтесь там. Но и умер в результате отравления фентанилом. Он был убит наркоторговцем, продававшим поддельные таблетки перкацет. Таблетка, которую он принял, содержала 8 миллиграммов фентанила, что в четыре раза превышает смертельную дозу. Lethal, lethal Это был Брэндон Дан, рассказывающий о смерти своего 15-летнего сына на домашнем слушании по пограничному вопросу. Но и был одним из более чем 70 американцев, умерших от фентанила в прошлом году. Наркотик, произведенный в основном в Китае, затем контрабандно везенный в Соединенные Штаты через нашу открытую южную границу. И насколько серьезен этот кризис? В прошлом году Управление по борьбе с наркотиками изъяло 50,6 миллиона поддельных таблеток с добавлением фентанила, отпускаемых по рецепту, и более 10 фунтов порошка фентанила. Этого достаточно, чтобы убить больше населения США. Здесь сейчас тот скорбящий отец, от которого вы только что слышали, Брэндон Дан. Брэндон, я заплакала, когда увидела ваши показания, как родители почти трех подростков и всех, кто судит обо всем, что происходит в чьей-либо семье, мое сердце разрывается за вас. И я приветствую ваше мужество высказаться, потому что, когда мы смотрим на то, что происходит по всему миру, иногда мы забываем о том, что происходит прямо здесь, в нашей собственной стране. Ваше послание для страны сегодня вечером. Спасибо, что пригласили меня, Лора. Наше послание проекту Forever 15 довольно простое. Оно заключается в том, чтобы распространить информацию о том, что происходит в этой стране с Фентанилом, потому что большинство людей не знают об этом. Мы не знали об этом вплоть до того, может быть, за месяц или около того, до кончины Ноя. И многие люди думают, что это не может случиться с моим ребенком. «У меня хороший ребенок, они поступают правильно». И мы чувствовали то же самое. Ной был хорошим ребенком. Ной был спортсменом. У него были хорошие оценки. Он таким и был. Он им не был. Мы никогда бы не ожидали, что с нами такое случится. И я пришел сюда только для того, чтобы распространить это послание и представлять семьи, с которыми мы имеем дело с тех пор, как это произошло, чье послание довольно ясно. И это послание заключается в том, что есть проблема с этим поступлением в страну. О, у нас открытая граница, Брэндон. Брэндон? Да. Ваш сын, ваш сын пропал, ему 15 лет. Yes. Так много других людей рядом с тем местом, где я живу. Мне кажется, что я читаю о чем-то через день. А у нас открытая граница. Мне все равно, что кто-то говорит. Граница, по сути, открыта. Если вы хотите въехать в страну, вы можете въехать, и большинство людей остаются. Совершенно верно. И картели пользуются этим. У нас нет необходимой безопасности на южной границе, чтобы предотвратить попадание в страну не только этого наркотика, но и всех наркотиков. И как я уже упоминал, семьи, с которыми мы работаем, все, знаете ли, сказали пойти туда и сказать им, что на границе возникла проблема. Она сломана, и ее нужно исправить. Я хочу, чтобы вы ответили на то, что было сказано конгрессменам на вчерашних слушаниях. Что я нахожу особенно пагубным, так это попытка объединить проблемы мигрантов, ищущих законного убежища в рамках наших юридических процессов. С очень реальным бедствием торговли фентанилом, которая в подавляющем большинстве случаев поступает через порты въезда в грузовиках и грузовых судах, а не на спинах мигрантов. Брэндон, ваш ответ на это. На самом деле это просто еще одно отклонение от истины. Несмотря на то, как оно сюда попадает, оно сюда попадает. И на самом деле не так уж много его поступает через грузовые суда. Почти все оно поступает через южную границу. Она действующая конгрессвумен и, по-видимому, не осведомлена о том факте, что у нас есть проблема с фентанилом на границе. Брэндон, спасибо вам. Да, один из других свидетелей, похоже, тоже не думал, что есть какая-то проблема, что мне трудно поверить. Поскольку в его округе в прошлом году произошло 64 смерти, по-моему, от фентанила. Итак... Брендон, мы благодарим вас за ваше мужество и еще раз выражаем наши глубочайшие соболезнования вашей семье. Все в порядке. Спасибо вам. Теперь, поверив в реальность своей смертоносной политики демократов, они не просто бездушно отметают любые опасения, они лезут в свой трусливый мешок трюков. Первые слушания продемонстрируют российские тенденции крайнего республиканского крыла партии МАГО, которая стремится закрыть границу для беженцев из таких мест, как Куба и Венесуэла. Этому гнусному троллю пора уходить на пенсию, но до тех пор мы можем, по крайней мере, наслаждаться тем, что надлеры поставят на его место. На самом деле речь идет не о расе. На самом деле это вопрос общественной безопасности. Демократическая партия, к сожалению, использует расу в качестве козла отпущения за все. Я здесь для того, чтобы привлечь эту администрацию к ответственности и понять, что есть расовые проблемы, которые необходимо решить, и, сэр, это не одна из них. Сейчас ко мне присоединяется тот человек, которого вы только что слышали. Конгрессмен первокурсник из Техаса Уэсли Хант. Конгрессмен, здорово видеть вас сегодня вечером на шоу. Вы ожидали, что капиталистский холм будет так пренебрежительно относиться к страданиям американцев. Чего я не ожидал, так это того, что эта администрация, как я только что сказал ранее, будет использовать расу в качестве козла отпущения за все. Вчера у меня была возможность встретиться с мистером Даном, и я говорю вам, его сына здесь больше нет. И я мог бы вам сказать, что фентанил плевать на расу, религию, цвет кожи или вероисповедание. Фентанил убивает без разбора. И мы, как организация, должны позаботиться о том, чтобы наши американские граждане были в большей безопасности после того, как мы соберемся, чтобы этого больше не повторилось. И мне все равно, как вы выглядите. Мне все равно, откуда вы. Это смешно. А левые превратили расу в оружие. И я буквально здесь каждый божий день, чтобы убедиться, что мы привлекаем их к ответственности за то, что они не используют расу в качестве козла отпущения за все. Конгрессвумен. У нас было сообщение АУК о том, что Конгрессвумен и Ланомар была из. Иск исключена из комитета из-за расовой принадлежности. Теперь граница, по-видимому, расистская. Само наличие границы является расистским. Кодекс чести считается расистским некоторыми и некоторыми колледжами. Какое отношение это имеет к настоящему расизму? Это умаляет его или возвышает? Она была исключена из этого комитета, из-за своих антисемитских высказываний. И Лора, я очень долго был чернокожим. И единственное, что я полностью понимаю, это то, что все не может быть связано с расой. Когда вы делаете все о расе, Тогда вопросы, связанные с расой, не воспринимаются всерьез. И если вы посмотрите на то, что происходит на границе, то увидите, что более 5 миллионов человек незаконно въехали в нашу страну. У нас было достаточно фентанила, чтобы пересечь нашу границу и убить каждого американца пять раз. Какое это имеет отношение к расе? В какой-то момент мы, республиканская партия, должны сделать шаг вперед и сказать, что мы собираемся защитить наших граждан. Мы собираемся делать то, что должно делать федеральное правительство, и защищать наших граждан, и защищать безопасность наших граждан каждый божий день. И это то, что наш судебный комитет намерен делать в течение следующих двух лет, и я так рад, что мы в большинстве с Джимом Джорданом в качестве нашего лидера, потому что мы готовы. Конгрессмен, я так рада, что вы в Конгрессе. И я аплодирую вам. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы делаете. И мы собираемся привлечь вас к ответственности, сэр. Так что вам лучше делать то, что вы говорите. Конгрессмен, спасибо вам. Благослови вас, Господь Лора. Большое вам спасибо за то, что вы поправляетесь. Все в порядке. И не забывайте включать свой видеорегистратор каждый вечер в 10 вечера, чтобы, чтобы вы никогда не пропустили истории, подобные тем, за которыми мы следим, вот так. Вы хотите знать, насколько сильно Китай владеет нами? Они запускают воздушный шар-шпион над местом расположения трех наших ядерных ракетных шахт в Монтане, а наш Пентагон просто отказывается что-либо с этим делать. Это сводит с ума в деталях в считанные мгновения. Мужчина работает над этим. Как именно мы сюда попали? Вы можете рассказать нам об этом? Да, здесь есть целый ряд факторов. Война на Украине, конечно же, резко повысила цены на нефть и природный газ. Спрос восстановился после ковид. Зимняя погода вывела из строя некоторые нефтеперерабатывающие заводы. Вопрос в том, насколько повысятся цены на газ. Отсутствие в том окопии анализе было самой очевидной причиной Джо Байдена. Так вот, единственное, что временно снизило цены на первое место, это оценка Байденом наших собственных стратегических запасов нефти. В первые недели своего пребывания на этом посту он убил Кестона. Затем Байден резко сократил количество государственных земель США для новых разработок нефти и газа. Фактически его администрация арендовала меньше акров для бурения на шельфе и на федеральных землях, чем любая другая администрация со времен Второй мировой войны. Но CNN нашла настоящего виновника. Вы с трудом платили за заправку своего бензобака в прошлом году. Крупнейшие нефтяные компании мира зарабатывали больше денег, чем когда-либо прежде. Викоил прямо сейчас чекает деньги. Посмотрите на эти сногсшибательные шибательные цифры. Шелексен Шеврон. Все они удвоили свою прибыль за последний год. Как вы думаете, почему? Кстати, мне нравится этот рисунок. Как вы думаете, почему это так? Нефтяные компании завышают цены, искусственно удерживая их на высоком уровне. Реальность очевидна. Они извлекают выгоду из исторически ограниченного предложения. Это называется спросом и предложением, хорошо? Все зависит от Байдена. Таким образом, душа любое новое производство, продлевая войну на Украине, Джо Байден держит казну нефтяных компаний битком набитой. А ваши карманы пустеют. Вчера вечером мы сказали вам, что после нескольких месяцев давления со стороны правительства и местных жителей ВВС США сообщили лидерам Северной Дакоты, что планы китайской компании Fufang построить завод по производству мокрой мельницы рядом с военным объектом представляют значительную национальную угрозу. Угрозу национальной безопасности. В счастье, это побудило городских чиновников заявить, что они предпримут меры, чтобы остановить проект раз и навсегда, но эти истории о китайских приобретениях и влиянии растут. Последние касаются наших собственных военных учебных заведений. Наш следующий гость говорит, что компании, связанные с коммунистической партией Китая, покупают военные академии Соединенных Штатов, в том числе бывшую Альма-Матер президента Трампа, Нью-Йоркскую военную академию. Сейчас ко мне присоединяется человек, который рассказал об этом Пентагону, конгрессмен из Флориды Майк Уолш. И я читала вот что по этому поводу конгрессмен. Я такая, этого не может быть. И мы через мгновение доберемся до ворот воздушного шара. А как насчет этой истории первой? Лора, частный капитал, поддерживаемый Китаем, скупая школы-интернаты, частные школы и среднее образование по всей Флориде, Нью-Йорку, Калифорнии, насколько мы можем судить? И у многих из них есть программы для младших школьников. Так что это двойная победа Коммунистической партии Китая. Во-первых, сейчас они внедряют институты Конфуция в основном в наши начальные и средние школы и имеют пропагандистские платформы для следующего поколения Америки. В том числе для наших военных лидеров, проходящих программу РАДК, и они могут отправлять туда свою элиту, вы знаете, возможно, по сниженной цене. Так что это двойная победа для них. Это часть более широкого наступления коммунистической партии Китая, скупающей Америку, будь то наши сельскохозяйственные угодья, наша система образования. У них сотни тысяч студентов в наших университетах. Конечно, мы видели миллиарды, вливающиеся в благотворительные фонды, исследователей в наших лабораториях, которые крадут наши IT. Что вы собираетесь делать? Мы должны проснуться как страна. Пентагон. Мы поставили Пентагон в известность о том, что, эй, у нас не может быть будущих офицеров армии. Это достаточно плохо. Вид проснувшихся левых учителей и преподавания, которые из этого получаются. Но теперь у нас есть школы, находящиеся под китайским влиянием, а также выпускающие следующее поколение военачальников, и тогда мы должны обратить на это внимание. Мы должны разорить это дело. Деньги по всем направлениям. И потяните их обратно. Все в порядке. Я должна узнать вашу реакцию на эту историю, которая выйдет сегодня вечером. Это тот китайский воздушный шар-шпион, который был замечен над западной частью Соединенных Штатов. Высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил журналистам Пентагона, что Соединенные Штаты очень уверены в том, что это китайский высотный воздушный шар, пролетающий над штатом Монтана, где находится одно из трех национальных хранилищ ядерных ракет на военно-воздушной базе «Мальмстрём». Конгрессмен, почему это до сих пор не убрано? Почему это все еще над нашим воздушным пространством? Да. Почему? По-видимому. По-видимому, было предложено сбить его, и Пентагон решил, что то, что, по их мнению, этот воздушный шар способен наблюдать. Не стоит потенциальных жертв среди гражданского населения от обломков и сопутствующего ущерба. Но из того, что я могу сказать, это над сельской местностью Монтаны или Дакоты, а не над центром Лос-Анджелеса. Поэтому я хочу увидеть этот анализ. Но Лора — это часть отсутствия противодействия, полного отсутствия противодействия, будь то на Тайване, будь то наши самолеты. Сейчас они пролетают над нашими ядерными объектами, и им это сходит с рук, потому что мы им это позволяем. Комментариев нет. Это национальный позор. 350 китайских учеников в наших школах. Теперь воздушный шар-шпион может просто пролететь над нашими ракетными шахтами, и мы ничего не собираемся с этим делать. Республиканец уже едет сюда, и госсекретарь уже едет, и я думаю, что это будет климат. Это? На первом месте в его списке китайцы выпускают солнечные батареи, работающие на угле. Они собираются есть наш обед весь день, потому что они знают, что администрация собирается идти на уступку за уступкой. И, кстати, поскольку мы переводим все на батарейки, мы покупаем их у них. Им принадлежит 75% рынка электромобилей. Конгрессмен, нам есть о чем поговорить на эту тему, но пока это все. Но это их пробный шар. Угадайте, что. Они пускают его в ход, а мы терпим неудачу. Конгрессмен, спасибо вам. Так вот, член Республиканского совета в Нью-Джерси застрелен возле своего дома в Резонарии по-видимому, целенаправленного нападения. Подробности этой трагической истории далее. Сегодня вечером абсолютно душераздирающая история из Саровила, штат Нью-Джерси, где 30-летний член городского совета Юнис Джамп 4 была застрелена и убита. И это похоже на целенаправленное нападение недалеко от ее дома. Корреспондент Fox News Нейт Фой располагает всеми подробностями. Нейт. Лора просто абсолютно трагическая история. Член совета Нью-Джерси Юнис была 30-летней матерью маленькой дочери. Она была очень вовлечена в свою церковь. Однако, согласно многочисленным сообщениям, она стала мишенью в этой стрельбе, когда ехала недалеко от своего дома. И в нее не попала ни одна шальная пуля. В нее стреляли несколько раз. Полиция обнаружила ее мертвую, когда прибыла на место преступления. Она была председателем Комитета общественной безопасности Сервила, и она очень тесно сотрудничала с новым начальником полиции, чтобы снизить уровень преступности. Но бизнес-администратор Сервила говорит, что он не думает, что это сыграло какую-то роль в ее убийстве. Я не могу придумать ничего такого, что она могла бы сделать или сказать, что сделало бы ее мишенью такого отвратительного поступка. Ничего такого, что заставило бы нас поверить в то, что таковое имело место. Ее роль в сообществе общественной безопасности не имела никакого отношения к этому ужасному инциденту. Лора — это тот район, где был убит 2-4. Полиция говорит нам, что здесь это очень необычно. Это не то место, где можно было бы ожидать чего-то подобного. Мэр Сиривилл опубликовал заявление, в котором, в частности, цитирую, как сообщество, «Мы шокированы и опечалены потерей ЮНИС-1-4». ЮНИС была преданным членом нашего городского совета, который действительно был предан делу служения всем нашим жителям». Тот факт, что она была отнята у нас в результате подлого преступного деяния, делает этот инцидент еще более ужасающим. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи обещает государственную поддержку на протяжении всего этого расследования. Лора? Нет, спасибо вам. Сейчас ко мне присоединяется пастор Налия Родригес. Она дружила с членом городского совета и в прошлом году видела ее вчера, а в последний раз видела вчера утром. Пастор, спасибо, что присоединились к нам. Это такая трагическая история. Мы так соболезнуем вашей утрате. Теперь вы говорите, что это убийство было очень личным. Что? Что вы под этим подразумеваете? Мы считаем, что это очень личное, потому что в нее выстрелили семь раз в лицо, и еще семь пуль попали повсюду. Так что для того, чтобы кто-то подошел так близко к кому-то и выстрелил в него так много раз, это должно быть что-то личное. Есть ли у вас какое-нибудь ощущение, что это может быть какое-то преступление на почве ненависти, мотивированное религиозными мотивами? Учитывая религиозное насилие, которое происходит в Нигерии, некоторые говорят, что это насилие может быть совершено. Из Ганы оно может быть совершено в Соединенные Штаты. Возможно ли это? Все возможно. Просто потому, что то, что происходит, например, то, что у нас было в проблеме с Блумфилд, и все, что происходит со всеми интерфейсами, это может быть возможно. Но на данный момент у нас нет никаких ответов на этот вопрос. Но это возможно. Если в кого-то выстрелили семь раз с близкого расстояния в лицо, это картель или что-то личное? Теперь, помимо того, что Юнис была членом Совета, она также была активным членом своей церкви. И вот она проповедует всего несколько лет назад. Самое прекрасное в Боге Всемогущем — это то, что Бог Всемогущий подобен бриллианту. У него много граней. То, как я могу общаться с Богом Всемогущим, отличается от того, как вы общаетесь с Ним. В этом красота Бога. Пастор, ваша реакция? Она была удивительным человеком. Это было в ее церкви, которая является нигерийской церковью. Судя по всему, удивительная женщина – невероятное достояние общества. Зачем кому-то это делать? Ответа, скорее всего, нет. Зачем кому-то это делать? Кто-то, у кого нет сердца, кто-то, у кого нет любви к обществу, кто-то, кто мог бы ревновать. Могло быть много причин, по которым кто-то мог причинить боль кому-то вроде нее, у которой была такая прекрасная душа, которая любила всех, которая всегда улыбалась. Она никогда не говорила «нет». Она сняла бы свою куртку, чтобы отдать ее вам. Ее душа была так прекрасна. Она была таким светом для всех в сообществе, что страшно даже подумать о том, что кто-то пытается причинить ей боль. Пастор, говорила ли полиция, что у них есть какие-нибудь зацепки, какие-нибудь записи с камер наблюдения от кого-нибудь? Никаких зацепок не было. Единственное, что они прокомментировали, это то, что рядом с машиной стоял мужчина, а затем он убежал в лес. Это единственное, что было сказано. Нет ничего другого, на что мы могли бы пойти, по крайней мере, на данном этапе. Мы собираемся проследить за этим. Пастор, мы так сожалеем о вашей потере. Это просто разбитое сердце.